Это будет куриный фастфуд. Nice Зря стараешься. Wait, wait, wait, wait. Постой, постой. Бургерная или курица. Смотри, короче, вообще, если ресторанный бизнес смотреть, то деньги большие там, где все это может превратиться в сеть в большую. Фастфуд классная тема. У тебя написано бургерная и курица. Бургерных очень много, но вот, например, там курицы я, я например, не вижу сейчас. Кфс делает что-то отдаленное, но у них, мне кажется, такая очень химичная история. Ну общем, не тех... на живой какой-то продукт. Да, похож, не, она не для тех, кто ведет здоровую да. жизнь. То есть это все равно не очень такая история. Поэтому, если бы мы, например, сделали курицу,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 Будут салаты, будет гарнир, будет все очень вкусно. Я составил себе подобие бизнес-плана, так называемую дорожную карту. Выделил там несколько пунктов и сейчас стараюсь все делать согласно этой дорожной карте. Значит, мне нужно первое помещение, аренда, закупка оборудования, закупка продуктов. Оформление юридического лица, кредитование в банке на мое дело, ну и уже дальше общение по упаковке. Это больше, наверное, и по по, по меню. Это уже больше, наверное, с поваром, который будет готовить меня в кафе. Я даже решил э, то, что можно поставить дату, кафе, чтобы это стимулировало меня быстрее двигаться вперед быстрее делать и выполнять категории в своей дорожной карте, поэтому дата открытия ресторана будет 31 марта. У меня есть два месяца, чтобы сделать все эти дела, чтобы закрыть все пункты в дорожной карте. По истечении двух месяцев, 31 марта, я должен прийти к открытию кафе. Приходите все 31 марта, ну пока еще не знаю куда, но обязательно приходите.